Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Ну что, поехали. Мы встаем, ножки на ширине плеч, ручки у нас вот здесь. На раз у нас идет голова. Раз. И потом делаем движение бедрами. Два. Еще разок. И раз. Два. И то же самое в другую сторону. Три. Четыре. Все очень просто. Приготовились. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Это есть. Дальше смотри, что мы делаем руками. Мы делаем вот так. Раз. И вот так. Два. Мы закончили вот здесь. Наступаем на правую ножку. Делаем. Раз. И два. Попробуем собрать теперь все вместе. Приготовились. И. Раз. Движение бедрами. Два. Три, четыре, и пять, шесть. Супер. Еще разок и дальше. Это раз, это два, три, четыре, пять, шесть. Теперь внимательно. Отвернулись семь и голова восемь. Раз у нас здесь и вот это два. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, Шесть, семь, восемь. Раз, два. Молодец. Right. Раскрой свой потенциал танцовщик. Ну что, поехали. Я стою к тебе боком. Ты делаешь точно так же. Ручки. Раз, и два. Чуть наверх. И еще разок отвернулись. Пробуем. Все очень просто. Открылись. Раз и два. Отскочили. Снова три и хоп, сюда. Запоминай счет. Поехали. Это раз. И два. Три. Четыре и пять. Стоим уже на ножках. Делаем ручками вот такое движение. Наверх, вниз. Еще раз внимательно. На себя, наверх и вниз. Мы закончили с тобой вот так. Мы представляем ножку, та, которая сзади. И делаем ручками, хоп, наверх. Прыгаем ножки рось, Делаем движение бедрами и падаем. Бум. Вот и все. Давай медленно. С самого начала. Стоим. Делаем. Раз и Два. Наверх, вниз. Четыре и пять. Ножку подставляем в ручки. Шесть, семь. Бедра. Восемь. Упали. Раз. Отлично. Теперь давай попробуем станцевать два кусочка вместе. Сегодня я предлагаю выучить еще одну и к концу уже этого урока у нас с тобой получится настоящий танец. Ну что, поехали? Вот это наше исходное положение. И раз, тазом чуть вперед. И и присели два. Еще разок медленно. Три, четыре. Раз и два. Три пропускаем. У нас с тобой получается раз и два, посидели три, шагнули четыре, хлопок, оп. Ничего сложного. Давай сначала. И раз, и два, сидим три, четыре и пять. Дальше еще проще. Приготовились. И хоп, сюда хоп, вниз и подъем, пум, и голова в конце ушла. Чуть быстрее и под мозг. Приготовились. Поехали. И раз, и два, сидим, три, четыре, и пять, шесть, семь, вниз, восемь, раз, и голова. Ну что, у нас есть три кусочка, которые мы сейчас соединим и станцуем все вместе.